Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. Я а подумал, говори до утра. Это юность моя, это юность моя. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Кто под нами внизу, вы простите меня. сегодня точно не усню Знаю, будем до утра смотреть на звезду. Тебе греют мои руки и не красю, Дай красиво поднимаю искры воздух Ветер ласкает глаза Солнце уходит за кэт, кто был со мной до конца С ними лишь шаг назад И вот мы стали сильны Слух поставим нас, На все, и соседи не спят, кто под нами внизу. Вы простите меня, а потом о любви говорит о Музыка уже весь двор И мы ставим это на повтор Ребят мотор, кача вперед, В центре уже отдыхает народ Я прибавляю в а я сижу Снова на всю скалу на добро Пара друзей, а также подруг Не их, на сердце мечту Две белые косички прилетают наверх Я тебе целую твою губы ответ Подходи ко мне, а только закрывай ты Я хочу побыть собой тобой едини За спиной битой басками yeah, yeah. Мы слова не свим, хотя весь город спит И я знаю одно наше время летит Просто обещай не грустить и улыбнись Никогда не забывай, еще почаще снять Буду новые встречи ждать и скучать за блеском глаз Будет все, ну а пока, давай, ставим, как как последний, последний раз Звук поставим на всю Звук мы ставим на всю не спят Кто под внизу Вы простите меня